Немецкие наследники вермахта готовы плечом к плечу стать с украинскими националистами. Они годами поддерживали тесные связи, ходили маршем в центре Киева и вот теперь потянулись незалежную для участия в боевых действиях. Неонацистская партия Германии, известная как «Третий путь», публикует фактически подробную инструкцию, как поехать на Украину пострелять в русских. Это именно их сторонники, известные своими связями с Азовом. Ich mal если действительно дойдет до боевых задач, то, предполагаю, вас будут использовать в основном там, где следует ожидать самых высоких потерь и в качестве отвлечения для основного удара. Посольство Украины в Европе на своих страницах в соцсетях подробно инструктирует так называемых добровольцев. И вот уже на польской границе стоят солдаты удачи. Я записался в иностранный легион, который формирует Украина. Если они его так и не сформируют по какой-либо причине, я соберу еще парней, и мы двинемся туда свои ходом. Не имеет значения, что скажут Польша или Украина, в любом случае собираемся идти туда воевать. Есть какая-то организация? Как можно отправиться воевать на Украину? Честно говоря, вам нужно действовать на собственный страх и риск. Кроме того, я бы не хотел вдаваться в детали. Знаете, в 21 веке информация быстро уходит в интернет. Я не хочу рисковать жизнями парней на той стороне. Еще ни одна цивилизованная страна официально не зазывала к себе наемников. Но президент Зеленский это сделал, особо не переживая за последствия. И то, что приглашением воспользуются ультраправые, он думал в последнюю очередь. Зачем, если и дома такие же? Неонацисты из Германии, Прибалтики, Польши уже давно поддерживают тесные контакты с Незалежной. И вербовка иностранных бойцов проходит параллельно с официальной кампанией по созданию Международного добровольческого легиона. Связи у них достаточно серьезные. Все эти 8 лет... Украинский нацизм плотно взаимодействовал с западным, они приезжали к ним в гости на сафари на Донбасс пострелять, они собственно говоря, переписывались, поддерживали друг друга в медийном пространстве по поводу акций, которые они организовывали. И в принципе Украина стала витриной современного нацизма, потому что только здесь были возможны в таком масштабе разнообразные нацистские проявления от факельных шествий до практически нацистской символики. Активисты зарубежных неонацистских организаций не только установили контакт с украинскими связующим звеном, тогда была Алена Семеняка, известная также как координатор международных проектов батальона АЗОВ, но и годами оттачивали боевые навыки, чего не могли делать в своих странах. А с началом российской спецоперации правы украинские группы проводят в соцсети кампании по вербовке иностранцев. В профильных чатах помимо призывов к пожертвованиям есть профессиональные ежедневно обновляемые инструкции о том, какие документы необходимы, какими пограничными переходами лучше пользоваться и какие дороги сейчас безопасны до Киева. Все это происходит практически с молчаливого согласия западных стран, в которых часть этих так называемых добровольцев со своими украинскими боевыми товарищами могут вернуться. Вот это для Европы будет страшно. Западные инструкторы подготовили профессиональных убийц, беспринципных, жестоких, кровожадных, которым плевать. Или это русская бабушка из Донецка, или это какая-нибудь немка из-под Мюнхена. Восемь лет Украина воевала. Вот за восемь лет сформировалось огромное количество людей, которые уже не мыслят себя в системе народного хозяйства страны. Они умеют только стрелять, грабить, убивать. И теперь свое правое дело украинские неонацисты готовы отстаивать с европейскими единомышленниками, вооруженными до зубов далеко не идеями. Ведь рассчитывать на плен им тоже не придется. По международному гуманитарному праву наемники не сторона конфликта, и статус военнопленного им не светит.